Друзья, давайте сегодня поговорим о том, при каких условиях вам возвращается или не возвращается задаток на аукционах по банкротству. Вначале возврат задатка. Первый вариант. Если вы подали все документы для участия в торгах, но что-то сделали неправильно, заявки были оформлены неверно, то у вас первое не допускают до торгов, а задаток ваш возвращается. Второе, когда вы сами передумали участвовать в торгах. То есть до определенного момента вы можете отказаться от участия. И в этом случае, если вы все сделали своевременно, задаток вам возвращается. И третий вариант. Если вы участвовали в торгах, но не стали победителем. Вот в этом случае победитель забирает объект, а всем остальным задатки возвращаются вам в том числе. И есть второй сценарий, в котором задатки не возвращаются. Вам, по крайней мере, задаток не возвращается. Какой это сценарий? Первое, вы решили отказаться от торгов, но сделали это не своевременно. В этом случае задаток уже не возвращается, вам проще проучаствовать Второе, вы стали победителем, но, соответственно, договор купли-продажи не подписали. В этом случае получается, что... Победителем вы стали, договор не подписали, задаток вам не возвращается. И третий вариант, вы стали победителем, вы подписали договор купли-продажи и не оплатили оставшуюся часть за объект. То есть получается что? Объект куплен но вы его до конца не выкупили, то есть сами не взяли и другому не дали, получается. в этом случае задаток вам не возвращается. То есть имейте эти вещи в виду, да, то есть всегда держите руку на пульсе, если передумали, то отказывайте от хардов заблаговременно, а если не передумали, делайте все вовремя. Что значит? Вовремя, что договор купе-продажи нужно подписывать за определенное количество дней, оплачивать за объект полную сумму тоже нужно в определенное количество дней. Все эти регламенты и сроки описаны в информации об участии в торгах, поэтому следите и делайте все вовремя, тогда будет все нормально. Все, друзья, на этом ставьте лайк, переходите к следующему видео, жду вас снова.